Все, посмотри в камеру. Камера мотора, надо говорить там сиськи, улыбаемся, чиз и пляшем. Вот, вот так, хорошо. Во. А Только ты, чуть -чуть -чуть -чуть -чуть -чуть -чуть -чуть. мне кажется, давай чуть-чуть камеру сместим, чтобы ты не на, не на этот. Да нормально. Как это называется? Ты все там включил, все дела? Да. А кто на тебя смарканулся. Здесь сильно? Да. Нормальный бег в космос? Вадлере. В Адлере? В no. Адлере? А лучший? No, so. Все, давай, короче, Let's начинаем. Погнать. Друзья, приветствую, вас снова на канале Сочи ЮДВ, Иван Колосов, Илья Шамшин. Друзья, не забываем, вот она наша вся грядочка, вы уже приучили, что здесь ставим лайки, колокольчики, уведомления и внизу всего этого видеообзора мы пишем комментарии. Друзья, давайте сразу же начнем с лайков и побольше комментариев. Да, мы сейчас находимся на локации Гранд Марина, друзья, и позади нас, позади нас пляж Ривьера, отель, который строится турецким. Парк Ривьера, да. Парк Ривьера, да, и прямо за нами мост, красивый мост, который, по которому можно будет ходить от Гранд Марины в сторону парка Ривьера. Полностью мост дается уже в. К концу этого года э, люди будут ходить. Он будет в виде, э, виде каких-то лепесточков такой. Но многие видели, да. Мост будет очень красивый. Чтобы, друзья, потом никто не говорил, не думал, ну как, Сочи там. Да Сочи сильно развивается. Вы только посмотрите на всю эту красоту. Ну вот, э, видно, да, техника работает, строится. Погода на улице шикарнейшая. Но у нас пришло лето, у нас все, у нас уже жара, мы все в рубашечках. Мы Давай. раньше ходили в рубашку. Друзья, у нас конец марта, угу. да, однозначно в Сочи уже прям э, пахнет летом, да, то есть у нас туристический поток не останавливается, он как был большой, так и продолжает э, наполнять туристами наш город. Да, я, я даже говорю, очки да? не могу снять, знаешь, потому что, о, все. Да, когда очки снимаешь, да, начинаешь очень сильно Щуриться, Щурится, как дедушка, да, такой? Да, друзья, то, что мы сейчас видим в городе Сочи, город э, действительно развивается, сюда вкладываются огромные федеральные бюджеты, и не стоит забывать, да, то, что это все ведет к инвестиционной привлекательности. И самое интересное, вы все прекрасно знаете, что аналогов городу Сочи нет, да, потому что это маленький клочочек, да, на огромную нашу страну на Российскую Федерацию, где нормально умеренный климат, да, где а, недвижки не так и много как хотелось бы, да, и самое интересное что а, неважно в каком бюджете вы смотрите, да, там это до 10 до 15, до 20, там, либо до 30 миллионов вариантов не так и много как хотелось бы, и тем не менее Город у нас цветет, сияет, инвестиции сюда вкладываются. Иван, продолжай. Да, друзья, мы находимся, да, это река Сочинка, и вы все прекрасно понимаете и, думаю, знаете уже. Кто-то не знает, кто-то не был в Сочи ни разу, догадывается. Сочи это город-курорт. Здесь у нас развита именно, здесь нет какой-то промышленности, и заводов предприятий здесь нет а, да это город-курорт люди сюда приезжают отдыхать позади нас вот эта большая стройка гостиничный комплекс 5 звезд а, номерной фонд здесь не продается от слова совсем а, но у нас развивается именно направление пришел приобрел себе пассивный доход это та ниша которая будет приносить вам постоянно прибыль вам детям внукам правнукам то есть это Uh, уже готовая, наверное, ниша, да, которые, вот, гостиничные комплексы, какие-то uh, хорошие апартаменты под uh, мощные управляющие компании, которые будут постоянно вам приносить доход. Люди едут к нам в Сочи абсолютно со всей России, да, я уже даже говорю да не, не за Россию, со, со всех... с разных стран. Да, с разных стран. Друзья, что мы сейчас наблюдаем, да, конец марта, я знаю, что у вас uh, за окном, да, я сам с uh, центральной России, я знаю, что там злякость, серость, грязь, а уверен... уныние, и... где-то снег лежит. Да, где-то снег, и, кстати, его достаточно много. Что мы Сейчас видим перед собой у нас яхты у нас море у нас река мы видим как здесь все строится. на улице действительно тепло местами даже жарко я хочу напомнить что у нас конец марта друзья мои ну все в принципе вот сейчас вот но ну недельки наверное две максимум и все и снова снова лето позади нас вот эта вот длинная длинная набережная прогулочная зона вы можете выйти прямо от моря от парка ривьеры и идти ну знаете прям до самого там море торгового центра море мол и идти дальше мимо ЖК раз, два, три, где я сам проживаю, ну то есть да, Прежде друзья, погулять. еще что хочется сказать. Я вчера был в Лазаревском, в самом Лазаревском. Там тоже жизнь кипит. Да, казалось бы, поселок, что там делают, но машины ездят, люди ходят. В ЖК семейный, кто знает, кто не знает, достаточно много жизни. Также машины, люди, какая-то стройка. В общем, что-то идет. Кстати, возле ЖК семейный что-то строится. Прямо вот рядом, где раньше был офис продаж, да. его, его убрали. А там же а будут и... вот эти все ларьки убираются, и там будет торговый центр. Нет, там... прям вот где офис продаж был. Да. вот Все. Да вот этот пятачок, да, там уже стройка идет, там какой-то, по-моему, спортивный комплекс, ну неважно. но, тем не менее, у нас действительно здесь все строится, все развивается. А для тех, кто еще думает, для тех, кто мечтает, смотрит за ценами, я знаю, есть достаточно много людей, которые смотрят цены уже и год, и два, и три, и четыре, и так далее. Друзья мои, к ценам в Сочи нужно относиться нормально, то есть принимать их как факт. И не забывайте то, что здесь есть инвестиционная привлекательность. Почему? Да потому что нет второго такого города, и строит особо нет. Да, потому что, друзья, смотрите, у нас рост цены как был, да, он промежутками, он где-то растет, притормозился в одной планке идет, еще раз растет, но посмотрите, цены в Сочи не падают. Если кто-то из вас мечтает переехать в город Сочи, хочет приобрести, есть у кого-то небольшие сбережения, накопления, у кого-то нет вообще денежных средств, не стесняйтесь, напишите, позвоните нам, мы вам проведем полностью, найдем этот объект, найдем локацию, используем банковские средства, зайдем в ипотеку сразу же начнем его сдавать в доверительное управление вашу недвижимость, пусть это будет квартира, пусть это будет там гостиничный комплекс, апартаменты, у нас скоро на дворе сезон и в сам сезон, в сезон, сезон даже... попадает, да. вы попадаете, можете успеть в сам сезон и у нас в сезон даже какая-то у дедушки обычная кровать минимум сдается 5000 рублей. Да, друзья, по статистике, в Сочи хочет переехать каждый пятый житель России, да, и мы, собственно, на них ориентируем, ориентируемся. Самое привлекательное то, что сезонности нет, да, и курорт качает круглогодично. Соответственно, мы получаем с вами хороший доход с аренды, вы прекрасно об этом знаете. Ну, естественно, здесь нужно выбирать потоковые адекватные объекты в нормальных локациях. Да, друзья, если вы переживаете, не переживайте, вам просто нужно собраться с мыслью, чтобы у вас было желание... И взять нам, позвонить. Все остальное мы уже придумали за вас. Вам ничего не нужно. Готово, да. Вам ничего не нужно решать. У нас есть огромные кейсы, чемоданы, да, э, которые мы используем, чтобы э, все это прошло успешно. И в конечном результате, в конечном итоге вы были довольны и улыбались. Самое главное, нам нужно понимать, что вы приобретаете недвижимость, где сохранение ваших средств на сегодняшний как день. Как минимум, как минимум Как со минимум сохранение, сохранение ваших средств надежно будет это только недвижимость. недвижимость, недвижимость должна быть ликвидная, это только город Сочи, Сочи очень сильно развивается от границы Абхазии до границы Лазаревской, возьмем вот этот большой Сочи, он делится на четыре э, района, да, это Хостинский, Адлерский, Лазаревский и Центральный микрорайон, да, то есть и мы, четко по... да, и мы четко с Ильей понимаем, а, где сдается? Где хуже сдается? Где наполняемость? Где какие цены? Где... Всю внутряночку знаем, всю подноготную знаем, и знаем рынок, так скажем, с внутренней стороны, да, потому что, как правило, у нас а, покупатели смотрят с внешней, мы знаем ее с внутренней, и, соответственно, то, что мы рекомендуем, это уже нажито годами опытом, боли, кровью, слезами, да, знаю, о -о -о. да, много всего прошли, поэтому а, то, что мы вам выкатываем там в рамках, не знаю, пяти минут, да, там, в процессе разговора, мы уже это делаем на основании опыта и знаний. Поэтому, друзья мои, прислушивайтесь. Сочи ЮДВ работает с вами и для вас. Впереди все самое интересное. Всем пока, друзья. До новых пока. встреч. Не пропускайте.